Куда вложить деньги в 2022 году в кризис четыре выгодных идеи? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я скажу четыре выгодных тем, идеи, куда инвестировать, куда вложить деньги в 2022 году. Уже скоро этот год наступит, буквально еще пару месяцев, все. уже полгода. Вот. И первое дело это криптовалюта, первое место занимает, ведь она сейчас в тренде, есть акции, как я понимаю, акции сейчас не в тренде, они занимают второе место оказывается, ну в принципе, я бы хотел, чтобы акции были популярны, видите, это стабильным криптовалютам, кто-то боится, кто-то слышал плохие, плохие, плохие, плохо, что криптовалюта выросла, сейчас может потом резко купать покупать ее нельзя, поэтому не идите в акции, это вторая уже идея, вот, депозиты в банке. Лучше покупать, ну, я вроде вам сказал, что есть криптовалюта лучше, чем ведь это 10 процентов и еще налоги там всякое такое грубо говоря 1 процент за год была такая статистика это очень мало поэтому вот трейдинг мы влаживаем деньги в трейдинг не влажим вот есть еще вложить свой хобби своего хобби можно про нее тоже говорил то, что вы должны каким-то стать например монтажером дизайнером ютубером ютубером могут все стать не могут снимать это дополнительно просмотр давать вот я например инвес... инвестор например инвестирую сейчас в криптовалюту заработал немножко денежки рассказал вам сколько это буквально не так там, много в рулях это где-то 60 рублей мало конечно но зато я знаете, безопасный способ криптовалюта вот я стал уже свою группу в некоторых вот так вот Создал свою группу эм, по, про трейдинг и дальше буду создавать и в самом году и аудиторию. вот это хобби ну и так дальше если вы умеете монтаж делать, снимайте видеоролики, говорите, что умеете монтаж делать, и снимайте, показываете, как вы это делаете студию вашу, найдите. Рабочая тема. Это да, третий способ, третий идея. Так, а теперь четвертая идея. Стример это да, одно и то же, да, с видеороликами. Вот, четвертая идея, это свой бизнес, в принципе отличная идея сначала нужно прокачаться потом уже логикой все настроить и можно уже если вам приносит больше прибыли с кем-то доделиться можно с молодой аудиторией это четвертая идея вот может быть будет еще пятая идея, если я вспомню сейчас Информация, можете читать информацию, на телефоне есть куча предложений, информация, поэтому можете. Пока это все всем удачи, пока. До следующего видео слева, справа внизу, слева внизу есть какие-то подсказочки, зажимаете смотрите данные ролики, пока.